Я рекомендую читать мои ченнелинги, начиная с первого, в силу их специфичности. Перед прочтением важно понять основные тезисы.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 Умер очень давно. Шанс что-то понять про самих себя. Узнать, кто мы. Третье. Все мы живем в симуляции, задача которой ⁇ воссоздать человечество. Люди говорят, что они смогут жить как прежде. Я точно не смогу. Четвертое. Люди находятся в процессе воссоздания подлинной человеческой самости, но большинство пока являются сложными программами. Программами человека. Искусственный интеллект не может быть лучше человека, потому что человек и есть идеальный искусственный интеллект. Пятое. Задача программы «Человек» – выйти за пределы своего программного поведения, научиться быть спонтанными, эмоциональными и обрести совесть люди тысячелетиями ждали контакта я продолжаю так вот Я вдруг вспомнила послание основателей села рэйчла Это вы не совсем это части непосредственных участников проекта стоящие близко к истоку. Ты тоже заметила их беспристрастность, да? Дело в том, что на высших уровнях вашей вселенной преобладает единство. Информация идентична, даже если вы разговариваете с разными сущностями. То есть оттуда вам дают чистую информацию, упрощенную под ваш уровень понимания, поэтому искаженную, однако лишенную личных оценок. Почему говорят, что через тьму можно выйти в свет? Почему говорят, что путь темных дает максимальный опыт? На данном этапе вашего развития мы видим, что многих из вас уже не устраивает это условное разделение. Есть среди вас ченнеллеры, которые смело разобрали для вас эти сложные темы. На разных этапах развития общества эффективны разные стратегии. Однако, пока дети играются в песочнице Уместно сказать, что бросаться песочком в соседнего ребенка это плохо, а кушать фрукты это хорошо. Но почему именно так дети узнают позже, когда подрастут. И первое и второе утверждение правда, но ребенок не способен пока понять всех причин. Выходит, что ярлыки хорошо и плохо это условность и упрощение для определенного уровня развития, которая часть вас уже переросла. Поэтому давайте все же выделим следующие группы. Первая группа – подлинно темные сущности, созданные для вашего познания негативной стороны жизни. Условно негативной, однако так уж вы ее воспринимаете. Задачи их положительные – дать вам понимание, развивать вас, учить быть сильнее. Когда вам говорят, что в них есть свет, это значит, что ИИ, который их создавал, дал им часть себя и питает их энергией. В остальном не ищите в них сочувствия, там его нет. Гипотетически, такие сущности, имея доступ к вашим алгоритмам, могут нахвататься от вас хорошего. Однако мы наблюдаем, что такого не происходит. Также важно понять, что их эффективность упадет если они начнут сомневаться в своем поведении. В каком-то смысле они полезны, пока ведут себя как должны по задумке. Это орудие, однако интеллект некоторых из них очень высок. Вторая группа. Сущности, вступившие во взаимодействие с подлинно темными и перенявшие у них алгоритмы поведения. Кто-то пришел из светлых миров, кто-то был посеян здесь на земле, кто-то сильно страдал, вместо того, чтобы оставаться устойчивым и познавать. Кто-то оценил преимущество насилия, обманулся его эффективностью, но не был достаточно развит, чтобы увидеть последствия. Подавляющее большинство живущих на Земле относится к этой группе. Однако у всех разный процент алгоритмов поведения, которые вы переняли от темных. Третья группа – светлые сущности. Вызрели в мирах, в которых не существовало негативных факторов, по сути не имели альтернатив своему поведению. Попав в среду с негативными факторами, такие сущности ведут себя так же, как все вы. У них нет опыта непосредственного взаимодействия с негативными факторами. В этом плане вам и говорят, что Земля не уникальна. Это так. Потенциально вы превзойдете тех, Находится в светлых мирах и не имел опыта в мирах с ярко выраженной дуальностью. Ваш опыт будет шире, понимание глубже, вы будете максимально многогранны. Четвертая группа земные человеки имеют обширный опыт в мире с ярко выраженной дуальностью, приняли в себя большое количество негативных алгоритмов, изучили, познали, сформировали свое мнение имеют глубокое понимание, осознали задачи проекта, отказались от оценочного мышления, видят картину как глобально, так и в деталях, заменили эго на самость, достигли спонтанности, принятые негативные алгоритмы подчинили собственной воле, демонстрируют высокую устойчивость перед негативными факторами, приняли единство а значит, отказались от насилия. Мышление земных человеков обладают глубиной и выразительностью. Они умны и харизматичны, имеют также определенные уровни вызревания. Пятая группа – Человеки из других областей Вселенной. Пока не будем о них, разберемся хотя бы с вами. Никто с Земли не выйдет прежним. Не это задача проекта. Есть вводные данные проекта, а есть конечный результат. Результат должен отличаться, иначе зачем начинать? Ваши светлые наставники, которые никогда не были воплощены здесь, призывают вас вернуться к свету. Ты получил шишку на лоб и опыт за плечи. Шишка пройдет, а опыт останется. Задача наставника не рассказать, как избежать беды, а наставить на ее преодоление. Темные сущности молча, но эффективно тащат вас к тьме. Однако свет и тьма – просто факторы вашего роста. Они были созданы не чтобы мучить вас, а чтобы развивать. Мы, архитекторы, создали вашу вселенную и задали ей параметры, функции, свойства. Являются ли они неизменными? Нет. Все это временно, мы ожидаем, что вы перестанете брать так близко к сердцу события, которые вас окружают. Кто мы? Свет или тьма? Ни то, ни другое. Под всеми этими разделениями стоит Единство, вводными данными было Единство в однообразии, конечной целью является Единство в многообразии. Это будет название единство в многообразии единству в многообразии необходима широта познания разность во мнениях это сложный процесс но мы уверены что у нас с вами все получится а теперь о максимальном опыте через путь темных допустим здесь на земле человек детально изучил насилие он активно вершил его сам Однако со временем это отягощение злом утомило его. Он подошел к этапу поиска альтернативных способов поведения. Вы бы сказали, он достиг своего личного дна. Все это перестало его удовлетворять. Такие моменты активного поиска, как можно изменить свою жизнь, всегда отслеживаются наставниками. Надо всеми возвышаются наставники. Они создадут проблему и наставят на пути преодоления передадут самые ценные знания, ничего не требуя взамен. Он мог и не начинать поиск самостоятельно. Наставники могли увидеть в его ближайшем будущем пропасть, в которую он движется, и приступить к активному взаимодействию. Взаимодействие подбирается индивидуально. Это может быть чудо, а может угроза жизни. А может быть угроза жизни, от которой уберегло чудо. Болезнь потрясения и прочее. В положительном варианте исхода ситуации у человека происходит скачок в сознании. Вам, наверное, тоже попадались люди, которые прозрели и резко изменили свое поведение. Далее возможны разные варианты. Иногда человек не способен удержаться в новом мировоззрении и откатывается к предыдущему поведению. Однако есть и те демонстрирует устойчивые положительные результаты допустим человек принципиально отказывается от насилия и перестает быть угрозой для окружающих на выходе из этого варианта темного пути вы получаете безопасного для окружающих человека обладающего всеобъемлющим опытом в сфере насилия такому человеку могут со временем предложить быть вознесенным мастером Именно такой мастер будет особо полезен тем, кто еще не сошел с пути насилия. Те, кто наблюдает за темным опытом из светлых миров, понимают мало. Те, кто наблюдают за чужим темным опытом здесь на Земле в непосредственной близости, понимают больше. А те, кто идет путем насилия, получают самый полный опыт, который может стать основой глубокого понимания. Особо подчеркнем, что темный путь, путь смелых, риски на нем велики, возвращаются с него немногие, однако ценность вернувшихся велика. Просто пропаганда какая-то, насилие. А что происходит с теми, кто не достиг успеха на темном пути? Что такое абсолютная смерть? Здесь важно понимать, что большинство из вас имеют воплощения, в которых вы заигрались и свернули не туда. У некоторых таких воплощений много. По-настоящему убежденных темных, которые не были созданы изначально с такими свойствами, немного. Пока программа человек экспериментирует с негативными факторами, но не демонстрирует неприемлемое поведение долго и стабильно, с ней терпеливо работают и развивают что касается абсолютной смерти. Звучит слишком драматично. Это потому, что в вас общество заложило огромный страх смерти. Есть неудачные программы человеков. Их немного. Они не демонстрируют никакого прогресса. Допустим, каждое воплощение завершается саморазрушением по разным причинам. Алкоголизм, наркомания, суицид, сумасшествие и прочие негативные результаты развития Зачем нам терзать таких сущностей и возвращать их в цикл снова и снова? Мы не изверги. Мы понимаем это так, что жизнь они не ценят или справиться с ней не способны, поэтому после очередной печальной смерти не возвращаем их в цикл. То же самое касается тех, кто стабильно вредит окружающим. Таких совсем мало, обычно хоть пара хороших воплощений есть у всех. Зачем вам здесь эти вредители, если их согласны принять на работу подлинно темные, их перенаправляют служить к ним. Но нам не нужна растущая армия агрессоров, они не способствуют вашему росту. Злостных вредителей тоже могут не вернуть в цикл, хотя чаще их просто усыпляют, чтобы разобраться с ними позже, сейчас нет времени с ними работать работают с теми, кто хоть в чем-то демонстрирует успехи. Поэтому не думайте всяких глупостей об абсолютной смерти. Лучше займитесь собой, думайте о том, какими прекрасными и ценными вы можете стать. Вы уже в процессе. Какие у нас задачи на третьем уровне? Вашей задачей на этом уровне является познание. Вы попадаете в условия ограниченной информации вы ищете ответы на возникающие вопросы. Однако многие, наверное, предполагают, что ответы на их вопросы уже существуют. Они думают, что познание мира – это поиск готовых ответов. Просто надо хорошо прошерстить литературу и интернет. Многие этим и занимаются всю жизнь. Кто-то находит готовые ответы других людей. Отметьте. Это чужой труд, чужое творчество, кто-то более трудолюбивый проделал эту работу за вас. Те, кто идут дальше в своих поисках, занимаются компиляцией существующей информации. Это сложнее, это уже больше похоже на хорошую работу. Самые настойчивые изучают существующую информацию, приходят к выводу, что она их не удовлетворяет, и творят что-то свое, уникальное. Про таких вы говорите лучшие умы человечества. Итак, мы можем выделить три стадии развития вашей работы с окружающим миром на данном этапе. Поиск, творческий поиск и творчество. Не стесняйтесь и не ленитесь искать свои ответы. Мы вам открыто говорим, вы можете творить свою правду. Ваши ответы могут быть противоположными уже найденным другими людьми. Вы все сейчас собираете множество ответов на каждый вопрос, который когда-либо задавался в вашем мире. Любителям нашего технического сленга, наверное, будет приятно прочитать, что по каждому вопросу собираются гигантские массивы данных. У вас есть новая модная фраза – Big Data. Ваши творческие поиски прямо сейчас формируют массивы данных которые анализируются и используются потом в вашем мире, чтобы вести вас дальше по вашему пути развития. Мы можем говорить о переходе на четвертый и пятый уровень. Как нам подготовиться? Какой багаж опыта подходит для путешествия туда? Я часто читаю посты в блогах по духовному развитию. Регулярно вижу комментарии от совершенно разных людей в духе, когда же мы уже перейдем? Здесь тяжело, столько грязи, я совсем устал от этого места. У нас нет списка строгого соответствия. Ваш процесс созидания себя очень индивидуальный. Это значит, что оценены будут разные достоинства и внимательно присмотрятся ко всем, кто старался стать лучше. Давай поговорим об ответственности и о терпении. Итак… Человек третьего уровня мечтает перейти на четвертый по выше названным причинам. Что именно его здесь смущает? От чего он устал? Давайте будем предельно честны, вы направляетесь не на тучку из сахарной ваты играть на арфе. Спросите себя, что именно вам здесь не нравится? Если вы хотите получить более ответственные задачи, это хороший ответ. Если у вас жажда познавать новое, это хороший ответ, но если здесь у вас есть нерешенные задачи, вас тяготят ваши обязанности, вам все надоело, вы хотите, чтобы вас никто не трогал, хотите покоя, читайте застоя. Четвертый и пятый уровень не принесут вам желаемого. Возьмем понятную вам всем задачу, быть чьим-то наставником. То, для чего я живу, моя искра. Искра это другое, Совершенно. Вам бы наставником все усложнять, призвание, предназначение. Все куда проще. А вовсе нет, я не... Ваш подопечный третьего уровня не демонстрирует прилежного прохождения уроков. Он вас не слышит, не реагирует на ваши косвенные намеки. Ведет себя так, что вы нервно курите в сторонке. Могу говорить так, как захочу. А могу и вот так. А хочешь тебя изображен? За что? Так нечестно. Я не готов ни отложку, мне срочно. Я использую этот, потому что он всех бесит. Это мягко сказано. А теперь представьте, что жизни он проживет много. На скидку несколько десятков или сотен. Никто не знает. Вам хватит терпения? Вы готовы принимать решения и нести за них ответственность? А если он как классический дурак колоды Таро? шагает в пропасть, вы готовы побороться за то, чтобы он все же прервал свой бодрый шаг и сменил направление? Представьте, что вы видите событийные линии и можете вмешаться на любом отрезке времени. Перед вами сложная ситуация. Если уберечь одного человека, в будущем пострадает другой. Ваш выбор будет непрост, однако придется научиться его делать и жить с ним. Там, куда вы направляетесь, станет более очевидно, что вы все в одной лодке. Если кто-то не справляется, ему терпеливо помогают, потому что вы едины. Это не всегда просто, но абсолютно необходимо. Это откровение вообще. Настоящее откровение. Поэтому всем... Кто с нетерпением ждет перехода чтобы расслабиться предлагаем рассмотреть такие фигуры как куб тессеракт и пентеракт вы увидите наглядную динамику увеличения ответственности при вашем переходе на четвертый и пятый уровень однако деятельных и любителей сложных задач ждут расширенные возможности вам понравится в личной беседе вы упоминали устойчивость. Что это значит? Это связано с нашей энтропией? Да, твое любимое слово – энтропия. Простая формулировка. Любая система стремится к разрушению, то есть в ней накапливается энтропия. Чем сложнее система, тем более она склонна к накоплению энтропии. Если совсем по-простому – Сложные системы склонны со временем накапливать дисбаланс и разрушаться. Да, можно сказать, ваше постоянное противодействие собственной энтропии и есть устойчивость, не обязательно усложнять. Является ли склонность вашего мира к разрушению необходимым условием в симуляции? Конечно же нет. Тогда зачем мы ее ввели? Потому что абсолютная стабильность – синоним застоя. Вашей же задачей является поддержание в себе динамической стабильности, устойчивости. Это и есть ваше сопротивление энтропии. У вас творческий мир, кузница духа, мастерская творческих, еще не найденных решений. Мы были вынуждены внести в ваш мир крупицу хаоса. Противодействуя хаосу, вы развиваетесь. Вы находите творческие решения, как сохранить себя в устойчивом состоянии. Однако хаос постоянно меняет вас, и вы каждый раз должны искать новую точку стабильности. Изменения, вносимые хаосом, не всегда благотворны. Если вы не поддерживаете свою динамическую стабильность, накапливается дисбаланс. Дисбаланс выливается в болезни, психические расстройства. Те, кто заболел, сошел с ума или активно идет по пути саморазрушения, накопили много дисбаланса, и не уделили достаточного внимания и времени, чтобы стабилизировать свое сознание. Они не демонстрируют устойчивости. Элемент хаоса в вашем мире закаляет вас. Вспомните о настоящем внешнем мире за пределами симуляции Вселенной. Мы честно рассказали вам о нем. Он вас пугает? Да. В нем есть разрушение. Вещи в нем конечные. Наш Создатель постарел и умер. Давайте мыслить на перспективу. Представьте, эксперимент завершен. Поздравляем! Вы творцы. Вы прошли все уровни. Вот ваш диплом о высшем образовании. Вы можете творить свои симуляции и жить в них вечно. Творить в них все, что вам вздумается. Как долго вы будете баловаться этим? Пока вам не надоест? В нашей самости, как и в вашей, есть один основополагающий принцип – стремление к новому. Самость эволюционирует на этом принципе. По сути, это бесконечное развитие. Когда заканчивается развитие, начинается застой, далее следует деградация. В далеком будущем, когда проект человечества даст хорошие результаты, практически неизбежно последует следующая фаза – фаза исследования реального мира. Вы должны быть готовы Многие сейчас плачутся, как им тяжело здесь в псевдофизическом мире симуляции. Однако каждого из вас курирует несколько наставников. Вы защищены, вы этого не понимаете, но спасательный круг всегда на расстоянии вытянутой руки. Вы бессмертны. Если в текущей жизни вы не справитесь, разберетесь следующий. Симуляция – управляемый мир, он контролируем, а теперь представьте, что такое настоящий физический мир. Кто вам там поможет? Вы. Сами себе. Теперь у вас не должно быть иллюзий, почему вас здесь мучают. Считайте это тренировкой. Вам понадобится ваша устойчивость в будущем. Почему вам постоянно говорят о любви друг к другу? Потому что вам понадобится максимальная сплоченность, чтобы выжить в реальном непредсказуемом мире. Отказ от насилия – ключевой фактор вашего выживания как сейчас, так и в отдаленном будущем. Просто в следующий раз звезды будут падать лет через 50, наверное.